Всем привет! В этом видео мы разберем большую часть конфигурации Drupal, связанную с языком, настройками языка и регионов. Давайте зайдем на страницу конфигурации нашего сайта. И посмотрим настройки региона язык. В начнем с региональной настройки. Здесь мы можем выбрать какой у нас в день недели первый. Мы можем выбрать страну, для которой по умолчанию работает наш сайт. Выбираем Россию, день, неделя, понедельник, по умолчанию стоит воскресенье. Также можно выставить часовой пояс. Можно выставить, чтобы пользователи выбирали свой часовой пояс. Если, например, у вас на сайте есть какие-то события, вы ставите время, то человек видит его, может видеть, по крайней мере, его в своем часовом поясе. Чтобы, Например, у вас какая-то телевизионная передача или вебинар, вы ставите время, и для разных часовых поясов, соответственно, человеку показывается его время. В принципе, здесь вы можете посмотреть, поставить, нужно ли вам это или нет, чтобы пользователи выбирали свои часовые пояса. По крайней мере, вы будете знать, что это можно сделать через стандартные настройки Drupal. Следующий раздел — это форматы даты и времени. Здесь мы выбираем различные форматы даты. По умолчанию у нас стоит месяц. Так, сегодня 3 марта, не совсем удобно. Не все сразу видно. По умолчанию в месяц стоит в а, первом, то есть идет месяц, потом день. Это не совсем удобно. Давайте поставим сейчас другое, другое время. Создадим новый формат даты, назовем а, российское время. И если вы зайдете на PHP-мануал, то там вы увидите, какими буквами можно выставить формат даты. То есть мы пишем латинскими буквами определенные а, цифры, или месяца, дни, коды. То есть вы можете посмотреть, какими именно буквами что мы выводим. Для этого достаточно просто пройти по ссылке phpmanual. Но нам в данный момент нужно вывести время таким образом. Вводим день, месяц и полную дату года. Здесь вы видите, как это все выводится. Да, не совсем хороший пример, потому что сегодня 3, 3 марта. Не совсем понятно, что из них месяц, что из них день. Ну, поверим, поверьте мне на слово, что это 3 марта. Первое число – это день, второе число – это месяц. Ну, язык, соответственно, русский. Сохраняем. И теперь мы можем выбирать это российское время в любом месте, где вводится дата. Вы можете выбрать для поля даты, вы можете выбрать там, где... Выводит сообщение о том, что засобничена та или иная нода на странице. И вы можете даже выводить эту дату через views. То есть, если вы выводите какую-то дату, дату публикации ноды через views, то, соответственно, вы можете выставить это российское время. Очень удобно использовать views и вот эти даты. Обязательно попробуйте как-нибудь, когда будете использовать views и выводить ноды. И давайте перейдем к следующим настройкам. Они более широкие, поэтому на них мы остаемся подробнее. Итак, языки. Язык у нас по умолчанию русский. Давайте добавим еще белорусский язык. Можно добавлять сколько кого угодно языков. Для большинства из них уже есть переводы. Давайте найдем белорусский язык, добавляем язык. Займет некоторое время. Сейчас у нас скачаются переводы для этого языка белорусского то есть мы добавляем язык, и автоматически с сайта Drupal.org у вас скачиваются переводы. Естественно, если у вас нет интернета, и вы работаете локально без интернета, переводы не скачаются, и вам придется их ставить руками отдельно. О том, как ставить их руками отдельно, мы еще дальше посмотрим в этом уроке. Как можно выгрузить с одного сайта переводы и загрузить его на другом сайте. Итак, у нас добавился белорусский язык. Он не переведен, конечно, полностью, но давайте переключим его, поставим его по умолчанию, посмотрим, что получится. Мы изменили язык, и теперь у нас он стал белорусским. Вот вы видите, перевелись некоторые пункты меню. Не все переведено на белорусский язык. Но, в принципе, со временем вы можете, конечно, и сами помочь переводу. Если вы идете на сайт localize.drupal.org, то вы можете увидеть здесь, насколько переведены языки. Давайте посмотрим белорусский. Вот белорусский язык переведен немного, потому что здесь мало переводчиков, вы можете им помочь. Заходите на сайт LocalizeDrupal.org, регистрируйтесь, вот кнопка регистрации. Заходите в группу перевода белорусского языка, Турпал на белорусский язык и помогайте с переводами. Тогда, естественно, у вас будет более переведенный сайт на белорусский язык. Также это с украинским языком и другими языками. Отлично. В принципе, мне лучше на русском языке. Давайте вернем обратно русский язык. Мы не переводили ноды на, на белорусский язык, мы перевели только интерфейс. Переводами нод, транслитерация сайта, использование двух языков на сайте, чтобы пользователи могли переключаться между ними. Мы будем разбирать отдельно. Это будет целый раздел по интернетализации сайта, чтобы у вас было несколько языков на сайте. Пока оставим все как есть. Здесь, в принципе... А, давайте еще покажем определение и выбор языка. В вот, сейчас у нас стоит русский язык. Мы будем использовать префиксы языка. Сейчас, видите, префикс ru. Если вы поставите b в префиксе, то у вас переключится язык на белорусский. И, соответственно... Вас во всех страницах, которые вы будете переходить, тоже будет префикс B, и вы будете переходить уже на страницу с белорусским языком. Но опять же, мы сейчас не будем рассматривать интернет-детализацию, мы пока рассматриваем только конфигурацию сайта, и пока нам не важно, на каком языке сайт. Мы разберем еще многоязычные сайты. Давайте перейдем дальше, настройки. Языки мы разобрали. Язык материала и перевод. Ну и вот, опять же, здесь вы можете выбирать, какие сущности вы можете переводить. Например, вы можете выбрать содержимое. Здесь выставить, что делать с содержимым. Будет ли оно определенного языка при создании, или можно будет выбирать язык при создании этого материала. Но, опять же, сейчас нет смысла рассматривать этот этот вопрос, если вы не делаете мультиязычный сайт, ну, просто будете знать, что вы можете создавать на Drupal мультиязычные сайты. И в следующем разделе нашего учебника мы прямо рассмотрим подробно, какими модулями пользоваться для перевода, что лучше выбирать, переводимые или транслитерируемые термины, таксономии, ноды. Что лучше делать, создавать отдельную ноду для каждого материала одного языка или сделать, чтобы одна нода была. И на русском, и на английской версии, и на белорусской. Все это мы рассмотрим. Пока мы здесь просто посмотрим, что у нас есть настройки. Для того, чтобы приводить различные сущности на разные языки. Это скорее обзорный урок. Подробно будем разбираться в следующих уроках, когда будут более подготовленные модули для мультиязычного сайта. Давайте перейдем к следующим настройкам. Перевод пользовательского интерфейса. Дело в том, что увидели что не все... Строки в Группале переведены на русский, не все строки переведены на белорусский язык. Вы можете найти непереведенную строчку. Ну, вот, например, даже есть на этой странице непереведенные строки. Находите эту строчку, копируете часть ее. И вы видите, что вы можете написать перевод сюда. Давайте напишем. Здесь переводится... Переводится... Группал на... Ваш язык и сохраним. И вы видите, у нас перевела строчка. То есть все строки на английском языке, которые выводятся в админке, они используют функцию t. Сейчас там уже другая функция для транслитерации. Но в принципе она все пропускается через Drupal. И вы можете переводить эти строки. Также и заголовки, все блоки которые вы создаете через Drupal. Все это можно перевести. Очень удобно. Все Можете поставить переведенные или переведенные строки, искать по переведенным. Если вас не устраивает текущий перевед... перевод, пишите, например, на русском языке, выбирайте например, переведенные строки, пишите здесь перевод пользовательского интерфейса сверху. Перевод пользовательского интерфейса. Давайте найдем. И вот вы видите, перевод пользовательского интерфейса. В принципе, можете что-нибудь написать. Например, двойку поставим, сохраним. И у нас обновился перевод. Давайте вернемся обратно. Все, обратно возвращается. Также здесь есть две настройки. Это экспорт и импорт. Вы можете, например, экспортировать переводы с одного сайта. Например, вы, у вас два сайта, вы на одном все перевели. Нажимаете «Экспорт». У вас создается точка «По файл». Давайте его откроем. Это вот такой вот файлик. В нем указана исходная строка и на ту строку, на которую вы переводите. Также указан язык, на который переводится. Вот вы видите Russian Translation. В принципе, тут все довольно-таки просто. Вы можете переводить, конечно, и в этом файлике. Изменять что-то, какие-то переводы, которые вам не нравятся. Но лучше всего использовать Drupal, вкладку переводы. Ну так вот, вы берете этот файлик Drupal и заходите на другой сайт и загружаете его. Выбираете снова этот файлик Drupal. Выбираете язык. Выбираете заменять или не заменять строки существующие и нажимаете импорт сейчас придется немного подождать будет импортироваться этот перевод перевод этот занимает долгое время давайте пока перейдем в настройки конфигурации других разделов и в частности configuration translation это перевод конфигурации то есть, например, вы создаете какое-то поле, называется оно на английском, например, цена в продукте. И здесь оно показывается как метка. При этом это поле на английском. Коммент поле, например. Давайте зайдем в список переводов этого поля. И здесь мы можем его перевести. Вот поле коммент. Давайте зайдем к нему. нажмем редактировать. И давайте переведем метку комментария. Пишем комментарий. Сохраняем. Мы перевели комментарий. Теперь, если мы зайдем в тип комментариев Comment Forum Управление полями то увидите, что у нас принялась метка комментарий. Таким образом, мы можем название полей переводить через админку. То есть, вы пишете все названия полей на английском, но для русского языка, например, вы можете перевести через админку, через Configuration Translations, перевести название вашего поля. И так можно делать со всеми полями. Ну, в принципе, со всеми настройками мы разобрались, перевода. О том, как делать мультиязычные сайты, мы разберемся позже, в отдельном разделе. Поэтому на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на GruPal.